Сегодня я буду заходить в новую экономическую игру которая называется Сферион. Это высокодоходная экономическая игра. Здесь немножко маркетинг отличается от всех остальных экономических игр, где обычно или вообще бессрочно работают ваши персонажи там какие-то или же они работают какое-то долгое время, там 3-4 месяца и вы там прибыль, допустим, начинаете получать только через месяц или через два. Вот, ну, то есть, окупаемо. Здесь же все намного быстрее происходит, сроки намного короче, ну естественно прибыль намного быстрее, чем и интересна собственно эта игра. Сейчас я подробно все об этом расскажу, ссылочка конечно же есть в описании. Зарегистрироваться здесь очень просто, просто вот видите, посерединке здесь такая есть кнопочка активировать. Нажали ее, как видите, здесь есть вход в кабинет, есть регистрация. Заполняете вот здесь поля, регистрируетесь, ну и потом, соответственно, заходите. Все очень просто. Я уже, естественно, зарегистрировался. Ну, давайте теперь перейдем к самому проекту. Давайте, где здесь у нас? Ну, давайте зайдем в вопросы и ответы. С какими платежными системами вы работаете? А для активации сфер вы можете воспользоваться платежными системами Payr, FreeCasa и Яндекс. Для вывода средств из проекта используется только платежная система Payer, то есть вводить можете через Payer, FreeCasso и Яндекс, ну во FreeCasso там вообще много разных платежных систем, а выплаты идут только через Payer и выплаты здесь автоматические. Так, какова минимальная стоимость активации сферы, минимальная стоимость 10 рублей, все ли покупки, так, это интерес доступно, так, партнерская программа, вот рефералка, рефералка здесь двухуровневая, первый уровень 12%, второй 3%. А могу ли я зарегистрировать несколько аккаунтов? Ну, то есть это мультиаккаунты. Создание нескольких учетных записей не допускается и строго запрещено. За мультиаккаунты получите банк. Так, давайте дальше. Что у нас здесь главное? Активация сферы, финансовая тропа, тропа в бесконечность, все такое. Давайте перейдем к самим этим сферам и посмотрим вообще, как здесь играть и что нужно делать. Так, вот я зашел в свой кабинет. И здесь есть вкладочки профиль, настройки, рефералы, операции, характеристики и мои сферы. Давайте нажмем Мои сферы. Вот, и как видите, вы видите здесь много разных сфер. Как видите, вот эти вот яркие, а эти такие тусклые. Что это вообще значит? А, на самом деле здесь есть три сферы которые мы можем купить это то есть вот такая вот синенькая желтая и бирюзовая а, вот в общем три сферы но они также есть здесь разной стоимости то есть но ну, нельзя допустим сразу купить ну вот допустим за 900 рублей нельзя сразу купить нужно их покупать последовательно это тоже конечно хорошо для любого проекта такое последовательность это всегда хорошо ну и в общем я сейчас буду заходить, вообще я думал за, на 1000 рублей заходить, но я зайду наверное на вот эти вот две сферы, на 500 и на 600 рублей. Ну давайте посмотрим как это делается, нажимаем активировать. У нас есть Pair, FreeCase и Яндекс. Ну и также можно сделать реинвест, то есть это когда вы уже будете зарабатывать, можно прям с баланса купить новую сферу. Нажимаем Pair, рубли, а вот 500 рублей. И поехали Итак, я заплатил за сферу то есть я ее активировал номер 1 наименование активации сферы сумма 500 сегодня статус выполнена так возвращаемся назад и вот как видите у меня уже даже деньги начали капать и нажимаем мои сферы а вот у меня эта сфера уже начала работать и она мне в итоге принесет там 840 рублей ну, это довольно неплохо. Как видите, здесь есть сферы по 10, рублей 20, 30. То есть, если вы не располагаете большими суммами, можно покупать дешевле. Дальше я буду активировать вторую сферу за 600 рублей. Так, нажимаем PR. И вот я активировал вторую сферу. Вот номер 2. Возвращаемся назад. Деньги уже идут, теперь они идут быстрее, мы переходим в мои сферы и вот у меня две сферы, одна мне принесет 840 рублей, вторая 1007 рублей, то есть в итоге 1847 рублей и это отлично. Также здесь есть вкладочка характеристики, мы переходим и здесь вы можете посмотреть вообще, что такое эти сферы и сколько они а, денежек приносят. Смотрим стоимость, самые дешевые вот эти сферы, она приносит 22% чистого дохода, то есть вы любую сферу покупаете, и она вам в итоге течение 15 дней приносит 22 процента чистого дохода и все, ну и потом прекращается свою работу вы можете дальше там покупать доход в час 0.34 процента, то есть здесь начисление происходит каждый час, то есть вы можете выводить деньги постоянно, не обязательно там сутки ждать как в хайпах или там что-то еще, то есть деньги выводить можете всегда когда хотите, потому что начисления идут постоянно. Далее вторая сфера, которая чуть подороже, которая от 100 до 300 рублей они уже принесут 44 процента но за 20 дней то есть срок чуть чуть больше но прибыль можно сказать в два раза больше здесь 22 процента здесь 44 чистой прибыли то есть это уже конечно повыгоднее идет и дальше вот эта сфера которую собственно купил я я купил и 2 за 500 и за 600 рублей они принесут 68 процентов прибыли чистой то есть это э, даже больше чем в три раза ну будем считать в три раза больше чем здесь но срок конечно больше чем здесь но не настолько то есть всего лишь там он больше процентов на 70 а прибыли приносит в три раза больше Я, естественно пошел на вот эту вот сферу в общем друзья вот такая вот интересная и прибыльная игра я конечно же там через пару дней запишу еще видео как я буду в вводить отсюда деньги, я это сделаю обязательно, игра мне очень понравилась если вам тоже понравилось, ссылочка есть в описании к этому видео обязательно переходите и изучайте но ну, не забывайте о рисках любые инвестиции в интернете это всегда рискованное дело ну в общем, друзья, на этом все зарабатывайте легко, пока-пока